И за месяц успевает обойти весь зодиак. Фазы луны вы ощущаете больше, чем другие представители знаков зодиака. 30 ноября произойдет лунное затмение. Конечно же, в третьей декаде ноября вам будет непросто. Но понимая ситуацию, вы можете подготовиться к этому периоду. Представители знака рака характеризуются высокой восприимчивостью, чувствительностью, а также романтичностью. Ценят атмосферную обстановку, поэтому большое значение имеют комфортные домашние условия. Психологическая атмосфера, антураж, музыка очень важны для представителей знака рака. Настроение переменчивое, легко реагирует на настрой других людей. Свои чувства и переживания раки довольно плохо скрывают. Женщины очень сентиментальны, ранимы. Впрочем, как и мужчины, но именно мужчины и раки довольно часто капризны, недовольны существующим положением вещей. Повышенная впечатлительность часто мешает уверенно двигаться к поставленным целям. В бытовом плане, в поступках и решениях представители знака рака ориентируются на интуицию, поэтому в своих решениях часто сожалеют, когда логически начинают анализировать ситуацию. Нельзя сказать, что месяц для вас сложный. Вы к ним уже привыкли и ничего нового не добавится. Напряженный аспект с Марсом продолжает действие, подводя итоги предыдущих двух месяцев. В этот период вы склонны к переоценке своих жизненных сил, склонны к преувеличению, из-за чего возможны травмы, ошибочная концентрация всех сил не там, где это действительно сейчас нужно. Конфликты с окружающим миром происходят из-за необдуманности поступков, из-за капризов, а это будет способствовать трениям и проблемам на работе и в бизнесе. Обычный ритм вашей жизни могут замедлить недоразумения с конкурентами и соперниками. Документация и отчеты не приходят вовремя или же содержат неприятное известия. Полученные вами задания могут оказаться особенно трудными а сроки выполнения очень сжатыми для преодоления трудностей вам потребуется терпение и решимость в этом случае вы сможете осуществить задуманное в течение месяца успев до лунного затмения 30 ноября в конце месяца возможны убытки поэтому следует более осмотрительно размещать собственные ресурсы а если необходимо то заручиться поддержкой надежных людей партнеров если уж очень нужно вложить деньги в какой-либо проект сделайте это с 4 по 21 ноября месяц подходит также для начала новой предпринимательской деятельности в конце месяца могут возникнуть сложности с кредитами возможен отказ Поэтому, если вы планируете эти дела, сделайте запрос как можно раньше. В начале месяца, до 4 ноября, происходят сложности в юридических вопросах. Может начаться какой-либо спор или появиться осложнение в банковских делах. Поэтому начало и конец месяца не подходят для решения вопросов, связанных с денежной сферой. В эти периоды не следует заключать соглашения или совершать покупки или продажи в больших размерах. Главное правильно распределить свое время. Удачный для вас период с 4 по 21 ноября. Вот и занимайтесь вопросами в это время. И тогда успех обеспечен. Но при этом избегайте оптимистической оценки состояния своих дел, а также экстравагантности в расходах и покупках. Конец ноября – а также первые две недели декабря для вас будут сложными, так как в затмениях участвует ваш Управитель Луна. Поэтому вы, как и представители знака Близнецы, а также Стрельцы, будут подвержены негативным влияниям в этот период затмений. Многих неприятностей можно избежать при более разумном ведении дел. Вам может быть предложена сделка, прельщающая вас своим размахом. Но впоследствии вы из-за этого можете понести убытки. В ноябре вы испытываете повышенную потребность в развлечениях, положительных эмоциях, склонны баловать детей, а не проявлять необходимую строгость. Так что это может создать дополнительные сложности.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 4 по 21 ноября обстоятельства складываются для вас наилучшим образом. Вы сможете решить финансовые вопросы, а также провернуть удачную сделку. Воспользуйтесь этим временем для участия в партнерских проектах, в финансовых операциях. Смело вкладывайте свой капитал в период с 4 по 21 ноября. Вам открываются новые перспективы. Для этого понадобится сам новые знания и навыки. Поэтому занимайтесь самообразованием. Вы почувствуете гармонию тела и духа, и это будет помогать вам достигать целей. Возрастает жизнеспособность, энергичность, активность. Общение с детьми и близкими людьми принесет много приятных эмоций. Возрастание сердечности, доброжелательности и дружелюбия помогут вам избавиться даже от затянувшихся конфликтов с любимыми или членами семьи. Воспользуйтесь этим периодом для объяснений, для гармонизации отношений с супругом, с детьми, с любимым человеком. Усиление решимости в выражении ваших чувств и интересов произведет благоприятное впечатление на партнера. Дети еще один источник радости. Занимайтесь с ними, развивающими играми. Примите участие в делах ваших взрослых детей. С 21 ноября Венера, планета любви, взаимоотношений, комфорта, входит в знак Скорпиона и строит гармоничный аспект к вашему Солнцу. С одной стороны, обостряется эмоциональное восприятие окружающего мира, с другой стороны, в этот период возможны яркие взаимоотношения. Для деловой сферы период не подходит, но в личных взаимоотношениях происходит много важного, яркого и интересного ваши любовные взаимоотношения переходят на новый уровень также благодаря привлекательности и личного обаяния вы сможете рассчитывать на материальную помощь и идейную поддержку начальника влиятельных лиц покровителей особенно среди представителей противоположного пола не исключено вовлечение в служебный роман благодаря Повышенному вниманию к другим людям и пониманию их интересов вы становитесь очень популярны в этот период. Хорошее время для личных взаимоотношений и неформального общения, встреч с друзьями и единомышленниками. Используйте период после 21 ноября для гармонизации ваших романтических отношений и семейных связей. Уделяйте время детям. Если вы занимаетесь творческой деятельностью, то в этот период сможете создать что-то грандиозное. Не исключены любовные авантюры, но не забывайте о возможных неприятностях. Желание перемен во взаимоотношениях может привести к необдуманным поступкам. В этот период вероятные подарки, интересные предложения, которые значительно улучшат ваше настроение на фоне внешнего напряжения. Также это подходящее время для помолвки или бракосочетания, для любовных объяснений и совместных дел с романтическим партнером. Но особенно не увлекайтесь в конце месяца. 30 ноября произойдет лунное затмение, и в вашей жизни могут быть некоторые искажения. Более подробно об этом в моем видео, которое выйдет в начале ноября.